С 2019 года Россия поэтапно переходит на цифровое телевидение. Если вы видите этот ролик, значит на этом канале трансляция в аналоговом формате прекращена, и вам необходимо настроить прием цифрового телевидения. Иными словами, перейти на цифру. Как это сделать максимально просто и быстро, вы узнаете из этого видео. Сначала пара слов о том, что же такое цифровое телевидение. Цифровое телевидение — это 20 бесплатных телеканалов и 3 радиостанции прямо в вашем телевизоре. Это высокое качество изображения без помех и ряби. Это телевидение одинаково доступное для всех жителей страны. Между прочим, раньше у многих стабильно работало только 1-2 канала. Итак, как настроить ваш телевизор? Телевизор, чтобы он принимал цифровой сигнал. Для начала необходимо разобраться с антенной. Посмотрите, куда ведет кабель, идущий из антенного разъема вашего телевизора. Если он уходит в стену, то, скорее всего, у вас кабельное телевидение, за которое вы вносите ежемесячную абонентскую плату. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг кабельного телевидения. Выясните, почему у вас пропала трансляция. Все кабельные операторы обязаны транслировать 20 федеральных телеканалов, поэтому на основании вашего договора они должны восстановить вам доступ к ним. Впрочем, у вас всегда есть возможность отказаться от платных услуг и перейти на бесплатное цифровое телевидение. Для этого достаточно один раз настроить телевизор и приобрести необходимое приемное оборудование. Вы получите 20 бесплатных цифровых телеканалов и больше никогда не будете платить абонентскую плату. Если вы житель многоквартирного дома, то лучшее решение – это установка коллективной антенны на подъезд. Она позволит всем жителям смотреть 20 бесплатных каналов и не тратить лишние средства на индивидуальные антенны. Коллективная антенна является собственностью дома. Узнать о ней можно в управляющей компании. Если коллективной антенны в вашем доме нет или жильцы не смогли договориться о ее установке, лучше приобрести индивидуальную антенну. Индивидуальная антенна понадобится и тем, кто живет в частных домах. Как определить, какая антенна нужна вам? Если раньше у вас было меньше пяти каналов, значит вы использовали устаревшую метровую антенну, которая могла принимать только аналоговый сигнал. Теперь вместо нее необходимо приобрести новую, дециметровую или всеволновую антенну. Эти антенны отличаются только типом принимаемых волн. Однако обе подходят для приема 20 бесплатных каналов цифрового ТВ. Мы рекомендуем всеволновую антенну, потому что многие региональные каналы вещают в метровом диапазоне. Для приема телепрограмм важен и другой показатель — мощность сигнала. Чем дальше вы живете от телебашни, тем слабее может быть сигнал. Усилить сигнал можно за счет месторасположения антенны и за счет ее специфики. Если вы видите телебашню из окна или живете недалеко от нее, вам подойдет пассивная комнатная антенна. Она устанавливается внутри помещения и не занимает много места. Для лучшего приема рекомендуем направить ее в сторону телебашни. Если вы живете далеко от телебашни, то лучше воспользоваться наружной антенной, установить ее на крыше или балконе. Такие антенны часто ставят за городом и на дачах, а также в местах с плотной застройкой или сложным ландшафтом. Если вы живете совсем далеко от телебашни, то усилить сигнал помогут так называемые «активные антенны». Они снабжены специальным устройством — усилителем для увеличения мощности сигнала. Давайте рассмотрим несколько типовых случаев. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома и видите башню из окна, используйте пассивную комнатную антенну. Если башню из окна не видно, то понадобится наружная антенна, направленная в сторону башни. Если вы живете совсем далеко от башни, то понадобится наружная антенна с усилителем. Ее необходимо направить в сторону ближайшей башни. Напоминаем, что расположение телебашен можно узнать на сайте карта.ртрс.рф. Технические характеристики антенны зависят от многих условий. Подобрать правильную антенну вам помогут в любом магазине электроники. Расскажите консультанту, на каком этаже вы живете, плотная ли в вашем районе застройка и есть ли естественные преграды, например, лес. Можно также обратиться за советом к соседям, которые уже поставили антенны и стали экспертами в этом вопросе. Итак, первый этап пройден, антенна готова. Самое время перейти к настройке телевизора. Цифровое телевидение транслируется в стандарте dwb t 2 однако этот стандарт поддерживают не все телевизоры. Узнать, понимает ли ваш телевизор этот стандарт, можно в инструкции к нему или на упаковке. Там должен присутствовать вот этот логотип. Если вы потеряли инструкцию или выбросили коробку, не беда. Зайдите на сайт смотрицифру.рф и выберите модель вашего телевизора. Кстати, хорошая новость для тех, кто купил телевизор после 2012 года. Почти все модели, произведенные начиная с этого времени, имеют встроенный тюнер и автоматически поддерживают t 2 Итак, вы убедились, что ваша антенна подходит для приема цифрового сигнала, а ваш телевизор дружит с t 2 Осталось только настроить его за пять простых шагов. Отключаем телевизор от сети. Подключаем антенный кабель к телевизору. Включаем телевизор. С помощью пульта заходим в «Настройки» и выбираем пункт «Автопоиск телеканалов». Не забудьте поставить галочку DTV и дождаться, когда система просканирует частоты. Кстати, каналы можно настроить и вручную. Теперь для вас доступны 20 бесплатных телеканалов и 3 радиостанции. Высокое качество, отличный звук, никакой абонентской платы и платы за подключение. В общем, все, как мы и обещали. Итак, оставим тех, кто уже наслаждается бесплатным цифровым телевидением высокого качества и вернемся к тем, чьи телевизоры не поддерживают формат dvb т 2 Что делать в этом случае? Чтобы смотреть 20 бесплатных каналов уже сейчас, можно приобрести новый современный телевизор. На рынке доступно около 2000 моделей, поддерживающих нужный формат. Цена от 6000 рублей. Покупка телевизора — это разовое вложение. Телевизор с поддержкой DWB-T2 прослужит вам многие годы и позволит смотреть любимые каналы в цифре. Ваш старый телевизор тоже может принимать цифру, так что не спешите его выбрасывать. Для этого вам понадобится устройство под «Цифровая приставка» — это отдельное внешнее устройство, небольшая коробочка. Покупка приставки — это одноразовое вложение. Купите приставку и сможете смотреть 20 каналов бесплатно, без абонентской платы и, самое главное, уже сейчас. На рынке доступно почти 250 моделей приставок. Цена начинается от 990 рублей. Крупные торговые сети подписали меморандум, обязуясь обеспечить наличие приставок по этой цене. К меморандуму также присоединяются и небольшие пункты продаж. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба следят, чтобы не было необоснованного роста цен на приставки. Цифровую приставку можно приобрести в интернете, набрав запрос «Купить приставку для цифрового ТВ» в любой поисковой системе. Вы сможете выбрать ту приставку, которая подходит по функциям и стоимости именно вам. Приставку можно приобрести и в любом магазине электроники, бытовой техники или салоне связи. Если возникнут вопросы, консультанты магазина с радостью вам помогут. Если рядом нет магазинов электроники, загляните в ближайшее отделение Почты России. Да-да, цифровую приставку можно приобрести и там. Если приставки нет в наличии, обратитесь к сотрудникам отделения, и они закажут ее для вас. Для малоимущих граждан и незащищенных слоев населения предусмотрены меры адресной помощи от местных властей. Каждый регион самостоятельно определяет льготные категории граждан, которым компенсируются затраты на приставки. Чаще всего это малоимущие, ветераны, инвалиды и многодетные семьи. Компенсация в разных регионах составляет от одной до нескольких тысяч рублей. Выяснить условия программы адресной помощи в вашем регионе можно по телефону региональной горячей линии. Итак, заветная цифровая коробочка у вас в руках. Пора подключить ее к телевизору. Для этого отключаем электропитание телевизора. Подключаем антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключаем видео и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и приставке или соединяем телевизор и приставку дополнительным коаксиальным кабелем. Включаем телевизор. С помощью пульта выбираем требуемый источник входного сигнала – HDMI, AV или SCART. Затем заходим в «Настройки приставки» и выбираем пункт «Автопоиск телеканалов». Можно также произвести и ручную настройку. Поздравляем! Теперь и вы успешно перешли на цифру. Местные программы уже сейчас доступны на цифровых телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и на радиостанции «Радио России». Однако на цифровой формат вещания переходят только федеральные телеканалы. С приходом цифры местные каналы никуда не исчезнут. Они продолжат вещать в аналоговом формате. Вы можете смотреть местные аналоговые каналы вместе с двадцатью бесплатными федеральными цифровыми. Сделать это тоже довольно просто. Если ваш телевизор поддерживает формат DVB-T2 и у вас стоит всеволновая антенна, просто выберите функцию автопоиска всех телеканалов. Телевизор сам расставит найденные каналы по порядку. Сначала цифровые, потом аналоговые. Если телевизор не поддерживает формат DVB-T2, то сначала подключаем антенну к цифровой приставке, а саму приставку непосредственно к телевизору. Если у вас современный телевизор, то сделать это можно через соответствующие разъемы. Теперь для просмотра местных аналоговых и федеральных цифровых телеканалов нужно будет просто переключаться между источниками сигнала, то есть между антенной и приставкой. Если таких разъемов нет, то понадобится дополнительный кабель. Это так называемый коаксиальный кабель, который позволит соединить приставку и телевизор. Его нужно вставить в соответствующие разъемы на приставке и на телевизоре. Для просмотра нужно будет включить автопоиск каналов на телевизоре и найти канал, на котором транслируется цифровое эфирное ТВ. Если вы затрудняетесь самостоятельно подключить цифровое телевидение, то можно обратиться к волонтерам. Цифровой волонтер — это специальная программа, участники которой готовы бесплатно помочь вам и вашим близким перейти на цифру. Если вам нужна помощь волонтера, позвоните по телефону региональной горячей линии и договоритесь о времени его визита. Будьте осторожны и открывайте дверь только настоящим волонтерам. Каждый из них должен иметь при себе именной бейдж и специальный знак. Помните, что волонтер приходит только по вашему вызову. Если к вам пришел кто-то, кого вы не вызывали, это, скорее всего, мошенник. И еще раз напоминаем, что переход на цифровое телевидение абсолютно бесплатный. 20 телеканалов транслируются в свободном доступе, без абонентской платы и платы за подключение. Условия доступа к цифровому телевидению одинаковы для всех регионов. Компании, которые предлагают подключиться к цифре за деньги, мошенники – Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть. Если у вас остались вопросы, звоните на нашу горячую линию. Мы на них ответим. Дополнительную информацию можно получить и на нашем сайте Смотри цифру рф. Нам остается только пожелать вам приятного просмотра любимых телепрограмм в современном, высококачественном формате цифрового телевидения. 2019 года...